Вчера еще подметил, что один птенец постарше кормит птенца помоложе. Вот этот вот вот этот вот, э, вот вот вот вот кормит вот. Я надеюсь видно. Этот серый постарше соседнего гнезда даже не своего кормит маленького. Я был дико удивлен. Вот смотрите. Чтобы не быть голословным, я все снимаю на видео. Чудеса, блин, ну вот чудеса. Он отвернулся и отрыгивает. Он сейчас набельника выйдет, может, виднее будет. Вот, вот он, вот тут вот. вот, вот, что это вот такое? Что за ноусы? хотя они даже не одногнездки вот у этого э, серого э, папаша с донецка светлый ну как у нас называется светлый где-то сизый вот папаша вот этого серого что кормит кормящий видно я надеюсь это приблизил тот качество конечно не очень Значит, надо кормить. Вот это загораживает малорой -то -то. Вот. Я сначала думал, он просто отрыгивает, но бывает, что глубинок там что-то нажрался, а это тут прям кормит Вот, у этого... Вот, вот, вот, не залез. У этого серого а -а -а, папа светлый, ну, сезарь поясатый, так скажем, и мать-крымачка. Вот она сидит голубочка вон он бегает голубишка по моему он самец вот папа у него очень разумный хороший вот он светит нет нет хорошие родительские качества ярко выраженные мне кажется что у него тут айкью скажем повышен, вот он кормит, кормит, кормит, кормит, кормит, вот насколько видно, нет. надеюсь видно, у меня тут публикуется. Вот. вот того светлого он встречает, тут вокруг кормушки крутится, вот так вот. взгляд такой осмысленный, там, ну, прям вот, ну, заговорил бы если бы мог, вот, как собака Видимо, сынок-то в него такой разумный, видит, маленький жрать хочет, голодный совсем, вот, вот почему-то так что бывает у нас, некоторые взрослые не кормят путем, а этот маленький еще сам только научился клевать, я его спустил-то вниз, ну, их ну вернее, голубят спустил вниз три дня назад, только начали подклевывать. И уже клюет, блин. в смысле, сам клюет и кормит еще маленьких. Вот это у меня детский сад такой, значит. Все сытые будут. Здесь э -э -э родители поначалу выбирают своих, а потом уже привыкают. Короче, все кормят всех и все едят, у всех все сытые, голодные не остаются. Ну, такая своеобразная методика. Ну все добра. Всем до свидания. Всех благ.